Привет, чуваки! Надеюсь, что кто-то еще помнит, что когда-то я делал рубрику под названием Бич Закупка, в которой одевал разных героев доты за копейки и пытался сделать из них модников, на которых приятно будет смотреть. И сегодня мы продолжаем, и на этот раз у нас Снайпер. И знаете сколько стоит все это чудо? Три сотки. Согласен, для бич закупки может и немного дороговато, но по-моему это один из лучших билдов, а в сравнении с новыми сетами это не так уж и дорого. К тому же в конце видоса я вам дам лайфхак по поводу того, что здесь можно заменить или убрать, чтобы уложиться примерно в 130 рублей. Поехали! Итак, начал я это все дело собирать из примерно 25 предметов которые я купил, плюс еще столько же я чекал через предпросмотр. В итоге вот. Вот на чем я остановился. Мне наш снайпер теперь напоминает не доброго дедулю, а сраного маньяка из хоррор-фильма. И думаю, это значит, что цель выполнена. Давайте пробежимся по каждому предмету отдельно. Плечи чуть ли не самая дорогая часть этого билда, плюс-минус 120 рублей. А все потому, что это как раз часть того мистикал сета за два косаря. Но блин, эти плечи своих 120 рублей явно стоят. А аналоги здесь полное дерьмо. Поверьте, я проверял. Следующий айтем, изрядно сожравший бюджет, это спина. И угадайте, что? Правильно! Она тоже из того самого сета. 45 рублей мне пришлось за нее отвалить, но в принципе при желании можно и заменить ее на что-то попроще, если вдруг вы хотите сэкономиться ракет. Третья составляющая нашего сегодняшнего пенсионерского лука это маска и наручи. Я их объединил в один пункт, потому что вместе эти айтемы стоят рублей 5, что охренеть вообще как круто, учитывая их внешний вид. Они тоже из одного сета. и по-моему, я нашел отличное пересечение стилей, когда решил сунуть их к первым думшмоткам. Ну и вишенка на торте нашего бородатого деда – это иммортальный стол за 130 рублей. Как по мне, это лучшая снайперская пушка в принципе и одна из лучших имморталок во всей доте, потому что посмотрите на любую другую винтовку, тем более до 500 рублей. И вы увидите, что они настолько мало отличаются от стандартной, что вам нужно буквально всматриваться в монитор, чтобы заметить разницу. Ну а эта же штуковина бросается в глаза сразу, не говоря уже даже об анимациях, которые круче, чем у ружья из того самого пресловутого мистикал сета. В общем, чуваки, вот как-то так не удалось собрать нашего снайпера. Пишите, как он вам. Возможно, я просто урод без вкуса, и вы сейчас наставите мне дизлайков, отчего мне придется горько плакать, но если нет, то можете прожать и палец вверх, чтобы я почувствовал какую-никакую поддержку. Также не забывайте подписываться на канал и дайте мне знать, на какого еще героя вы хотите увидеть бич-закупку. И, конечно, как и обещал, даю лайфхак по удешевлению. Забейте вообще на все предметы и купите себе хотя бы пушку. Она уже сделает игру на снайпере сто раз приятнее. Удачи. Кстати ссылки на все предметы есть в описании этого видоса.